С чем может быть связано желание развивать только то, что заложено реинкарнационно, а не породу? То есть, у меня было до да, определенного возраста ну, э, желание изучать вот, э, родовой дерев, uh -huh. представлять вот, какие-то собирать. То есть для меня это было очень важно. Uh -huh. А в определенный момент я подошла к этапу, когда поняла, что дальше это будет меня ослаблять. Правильно. Ослаблять. То есть я... И сейчас мне хочется только отделиться, то есть я готова это уважать, uh -huh. и, и вот все, что там есть, там uh -huh. есть, и, и моменты достойного уважения, но вот это все uh -huh. я воспринимаю для себя, как... Все правильно воспринимаете. Чисто подсознательно, да, еще раз повторяю, у вас очень хорошая интуиция, вы должны непременно на нее полагаться. Чисто подсознательно вы все прочувствовали очень правильно. Сейчас объясню почему. Дело в том, что в эволюции сознания человека, в обретении его прав и движении по кастовой линии есть одно правило правило иерархии. То есть человек двигается от касти в касте, будучи рожденным первый раз, скажем так, в простой касте земледельцев, он обязан подниматься выше по социальной кастовой линии, тем самым нарабатывая себе в определенной касте должный уровень бытийной массы. И движение идет одновременно у всех от касты земледельца к касте воина. По одному и тому же маршруту мы обязаны побывать и земледельцами, получить весь опыт там, и побывать купцами, получить весь опыт там, и побывать воинами, получить весь опыт там. А вот дальше начинается разделение. От касты воинов, развитие от касты воинов может идти в двух направлениях. Первое направление это выше на уровень правителя, то есть обретение реальной физической власти в этом мире, неубиваемой. А второе это идти в магию, то есть обретение магической силы и магических прав точно так же неубиваемых. И совмещение этих двух путей, как правило, одновременно невозможно. Специфической особенностью движения человека от касты воинов к касту правителей является особенность его памяти. Память правителей отличается от памяти обычного человека, что она длинная и родовая, то есть он как бы пролонгирует себя по крови во всех своих потомках. Пращурок, пращурок. И это обязательное условие получения права на власть, длинная родовая память, память, передаваемая по крови. То есть все алгоритмы победы, передаваемые по крови, отражаются в человеке, идущем в сторону касты правителей. А вот каста магов и развитие по магической линии предполагает наличие другой памяти, реинкарнационной. И совмещение этих двух памятей возможно только лишь в том случае, если ты уже прошел, например, путь правителя, вернулся назад к воину и дальше начинаешь развивать себя магически. То есть вот в таком вот объеме. Но если ты от воина стоишь на перекрестке, стоишь на уровне выбора, ты волен и обязан выбрать. Если ты идешь по пути правителя, значит, ты развиваешь именно родовую силу. родовую. Память. А если ты идешь по пути магии, ты развиваешь именно реинкарнационную память. Поэтому сейчас, поскольку сознание и душа они уже определились, по какому пути они идут, чисто интуитивно вы понимаете, что если вы продолжите развивать родовую память, у вас не будет никакого другого пути, чем на уровень правителя, и вы обязаны будете пройти его от начала до конца, а это очень длинный путь и очень долгий путь на очень много жизней прежде чем у вас появится возможность вернуться на, обратно на перекресток и пойти по другой ветке, по развитию другого пути. Вы, очевидно, этого делать не желаете, вы хотите сразу пойти по тому пути, по которому тянет вас, ваша душа. Поэтому и потребность вспоминать именно свои прошлые жизни, а не жизни своих пращуров, сейчас у вас проявилась настолько остро. Интуитивно вы сделали совершенно правильный вывод и вы продолжаете идти в этом же самом направлении. Род в данном случае для вас есть не что иное, как та биологическая среда, которая снабдила вас хорошей кровью, хорошим здоровьем, хорошим телом, хорошей внешностью да, и хорошей родословной, достаточной, необходимой для того, чтобы обеспечить себе на какое-то время беспрепятственную учебу по магическому направлению. Спасибо. Можно уточнить, что род это вообще где? Есть родственники есть родственники Потом допустим. Мне кажется, у вот рода у мамы региной не стало, и род разродился на несколько родов. Как это вычислить? Род это все объединенные линии крови в данном случае в вас. Но если мы говорим о родовой структуре, то, конечно, мы берем родовую структуру отца. Да, потому что если не доказано иное, если род женщины не сильнее и не проведены определенные ритуалы, которые мужчину принимают в род женщину, по умолчанию женщина входит в род мужчины. А значит дети, соответственно, рожденные в официальном браке, принадлежат роду мужа, то есть роду отца. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о роде, мы говорим о семейной линии, которая имеет отношение к ветке вашего батюшки. Присловие род это сразу явная ассоциация мамин рода. Значит, это вы в то время они когда-то были достаточно сильны. Возможно, в, вашем, в роду матери есть достаточно линия, сильная линия крови, которая связана с определенными колдовскими традициями. И поскольку ваш разум, душа и потребности внутреннего мира тянут вас в сторону магии. Вас интуитивно тянет в сторону силы, то есть есть определенная ветка колдовской традиции. Но колдун это еще не маг, колдун это всегда исполнитель. И колдун завязан от своей собственной линии крови. Другое дело, что для... в магии колдуны это как подмастерие, как лаборанты в лаборатории. Да? То есть прежде чем подняться до уровня мага, им надо пройти все стадии и обучения и все стадии становления. Вы хотите чисто подсознательно, судя по вашим предыдущим вопросам и предыдущим выкладкам логики, вы хотите избежать именно этого алгоритма, идти по стандарту колдун-жрец-маг. Вы хотите сразу пойти по магической ветке. Поэтому вам однозначно надо избегать. Избегать необходимости идти вот по материнской линии. То есть пересмотрите, просто пересмотрите отношение к роду отца. Насколько я вижу, он право на власть имеет значительно больше, чем род матери. Ну, это купечество. Вы застрянете просто на этом уровне и будете колдовать за деньги. Вы этого хотите? Вот. Поэтому, поэтому пересмотрите. Да, с вашей стороны это будет определенная осознанная жертва, что вы отказываетесь от такого права на деньги в ущерб своей собственной магии. Этот... Да, конечно, потому что деньги это очень заманчиво. А, деньги это очень вкусно, да. и в настоящий момент это большая провокация. Помните, что деньги это второй, второй по значимости снизу уровень прав. Да? И, Пожертвовав ради денег чем-то другим, например, собственной удачей, собственным, собственным знанием, да, мы всегда умоляем себя ради денег. Это такая массовая провокация, которая сейчас происходит в нашем мире. Каста купечества хочет поменяться местами с касты воинов. Она говорит, что воины должны нам служить, а для этого они должны их победить, победить в борьбе, в которой воины сдадут свои позиции добровольно. И если наберется критическая масса людей касты воинов, которые свою воинскую доблесть, честь, да, и э, ум и знание, и, уме, и, и право на обладание потоком знаний поменяют на право на деньги, это говорит о том, что они победят. Вот когда критическая масса наберется, вот тогда считай, купечество займет более иерархически сильную позицию, чем каста воинов. Тогда позор всем нам и всем нашим богам которые делали когда-то касту в четкой последовательности. Земледельцы, купцы, воины, правитель.